Всем доброго времени суток, катаны! Тренд этого лета – работать на ферме. Нет-нет, не на такой ферме, а вот на такой. Кто не в теме, объясню. С помощью таких штуковин, состоящих из нескольких видеокарточек, продвинутые интернет-пользователи майнят криптовалюту – биткоин, эфириум и другие. Почему данное занятие столь популярно? Да потому что это пассивный доход, который позволяет зарабатывать денежки, не выходя из дома. И практически ничего не делая. Вы просто включаете эту систему, и она работает за вас. Потом только и успеваете обменивать биткоины на реальную валюту. Но стоят ли все минусы данного способа заработка этого плюса? Давайте разберемся. А перед просмотром этого видео советую вам подписаться на канал моего друга Алекса Ласкера. Если тебе интересны мобильные игры, прохождения и стримы, то переходи по ссылке в описании. Не жалей пальца, подпишись. Ну, сейчас рентабельность меньше, так как оборудование стоит дороже, а сложность алгоритма возрастает. Как и в любом бизнесе, в майнинге есть риски и куча заморочек. Мы ставим ферму из нескольких видеокарт дома. Понятное дело, она очень сильно греется, жрет много электричества. Нам необходимо постоянно следить за температурой фермы, а также за электрической и пожарной безопасностью всей системы. Мне кажется, такую серьезную штуковину бросать нельзя. Придется постоянно сидеть дома, следя за тем, чтобы что-то не случилось. А то вдруг сгорит какая-нибудь карточка, либо вырубится электричество, либо вообще всему энергоснабжению в доме придут Кранты учитывая популярность данного способа заработка сейчас крупные фермы стоят весьма дорого и как говорят эксперты в майнинге при нынешнем курсе биткоина фермы окупятся уже через 1-2 года и то не факт потому что криптовалюты постоянно падают в цене конечно появляются какие-то новые однако за этим необходимо следить и майнить как минимум 45 криптовалют чтобы не пролететь сейчас растет стоимость видеокарты практически все топовые видеокарты сметали с полок магазинов любители помайнить, оставляя, между прочим, нас, простых геймеров, ни с чем. Ненавижу майнеров. Из-за них цены на видюху поднялись. Из-за них я не играю в GTA с азии В целом, можно сказать, что сложность добычи криптовалюты растет, и неизвестно, когда это все закончится. Вы скажете, есть конечно вариант для школьников майнить криптовалюту на своем компе, но это тоже не вариант, так как майня только на одной видеокарточке, вы едва-едва покроете расходы на интернет и электричество. На такой системе, когда загружена единственная видеокарта на компе, согласитесь, уже не поиграешь, поскольку даже танчики экс будут сильно лагать. К тому же риск того, что ваша видеокарта сгорит, существенно повышается. А учитывая нынешний дефицит качественных видеокарт на рынке и подъем цен на них, ну это как-то очень хреново. Собственно, я выражаю свою позицию, вы можете считаться с ней, можете не считаться, это выбор каждого. Я же считаю, что майнинг уже отжил свое. Какой-то сверхприбыли вы на нем не заработаете, ну максимум среднюю зарплату в 30 тысяч рублей.